Я верю в то, что они от Бога. Я хочу представить евангелиста. И вы знаете, дар евангелиста – это хороший дар, благословенный дар. Дар хорошего евангелиста – не принадлежать какой-то одной поместной церкви. Евангелисты – они вот такие. То есть, сегодня он здесь, завтра он где-нибудь в Гваналупа, да, проповедует уже, послезавтра он уже в Индии. Я провозглашаю. И я могу так сказать, что хороший евангелист, он не принадлежит по месту церкви, ну, минимально он может принадлежать какой-нибудь большой конгрегации, но максимально это всегда часть вселенской церкви, это дар вселенской церкви. Вот, например, ну, можем ли мы сказать, что евангелист Ренхард Бонке да, принадлежал только одной церкви? Да нет, конечно, мы все его, ну я так скажу точнее, истинные верующие, они ее считают, ну это наш брат, это наш брат. Ну кто-то из э, протестантов, кто-то из евангелистов, кто-то из методистов, кто-то из баптистов, и все считают его своим евангелистом. Но он принадлежит Вселенной Церкви, Вселенской Церкви. И за это Слава Богу, что есть такие евангелисты. И сегодня у нас короткое слово будет говорить э, евангелисты, в том числе и нашей церкви. Я из слова, что евангелист и на наша церковь Сышту. Да, мы всегда предоставляем у самого лучшего переводчика. Да? Потому что евангелисты всегда нелегко переводить, они огненные. Что-то Давайте поприветствуем Олег Григорьевич Пермяков. Поздравим, Олег Григорьевич. Спасибо. Ты Огненная. С днем рождения тебя. С днем рождения. Спасибо, да. С днем рождения. Римхар да. Бонки огненный. Рихер Бонки был огнен. Очень много. Да. Я вчера свидетельство слушал одного человека. И вчера слушал свидетельство на один человек. Короче, он умер. И попал на небо. И попадал на небесата. И шел в рай и утил в края и, и стоял на пашка там в и моя... то рассказывал очередь его пашка и его пашка там и и и после ангел и на дясну и право и я говорю шел направо. И, той че и волновался и переживал и много все сильно волнуется и всички много се там и в конце концов он... И в крайней смертке а той видя белые тряпки, успокоился и ангелом указал Тисе надясно. А Иисус его возвратил обратно. обратно. Он говорит: ты не закончил свою работу, и иди, тебе надо сказать, что работу. я тебе показал. У, у, да, това, я, просто сказать, у минут, я просто хочу сказать. Имам 15 минут, сделал, искам да кажу, что левая очередь. упашка которая была не в рай. Он сказал, что соотношение примерно такое: одна че тысяча человек, было около человек на три-четыре человека. Пространен путь, широкая дорога, да? Много широких что к И, путь, и, и врата. Много тысяч путей и врата, куиду водят к вечной живот. Три-четыре на 1000 мадуши, На Три-четыре на тысячу Даже не, не стану говорить, что в аду. И даже не могут до представить, как Если вы как посмотрите ада, периодически, что я делаю, евангелист питается адом. А вот время на время поглядите, как его правило. Я не знаю почему, но ада. Информация, информация об аде питается ад. а тот, кто хочет сказать людям, чтобы они туда не шли. Хорлт, когда расскажут, что хорлт из ада, это ты знаешь, ты сохранят стази информации. колку туповича знаешь, колку топовича, хочется приложить, топовича чтобы топович усилия, пошел, и скажешь, что приложишь, хорлты не попадут в то место. Я не буду делать вступление, я просто скажу, что написано. И просто пишет. Просто написано. Идите пише, да по всему миру по и проповедуйте свят. Евангелие. И да проповедуйте Евангелие кто будет веровать и креститься, и спасен верва, будет. И крештава, кто спасен, не будет Твоя -то точка, точка и уйти рассказывай, и рассказывай. И не твоя работа, работа. беспокоится, да поэтому ты, по ты, ты просто быть, быть сильным. пастор сказал, и что вот Каза, есть евангелисты, есть и я слышал, один пастор сказал, говорит, хорошо, Добрите, на тэп, добры, один раз один текст. Научился текст видны, ш... А тут каждую неделю над проповедью. Не это над проповедью. Это сказал. Да, я с ним согласен. Я с ним согласен с ним. Я каждый четверг одно и что одно и то Уже стыдно иногда все это окрашиваю. Я украшаю вам всякие под такая. Но смысл один. один из. Бог сказал, Бог сказал. Я даю вам самое грандиозное задание. задание не хубаво, а грандиозно. най -величествено, грандиозно. Величественное. Неимоверно Ни -ни Потому что тысяча туда, а человека наляво, Я даю вам задание, вырвать из этой толпы И, тысячи, задача, да от, да хора, и возникает мысль о том, что мисла, для того, чтобы это сделать, надо да быть какими-то особенными. Да какими надо особенни. быть каким то соответствующим, на величественной грандиозной да задачи. Семи пядей во лбу, каким-то умным, значит, да смелым, храбрым, умней, смейным, горячим, гореющим, а в огне, в духе, в святом, огонь, и, в так дух, далее, и так далее, и так далее. Но Иисус сказал не. Обаче Иисус сказал не. Вы придите такие, какие у есть. И принесите то, что у вас есть. И Я, знаю как, вас того, Я даже, знаю, как у вас мало. Я знаю, как у вас мало. Я познал каждого из вас. все Самое малое. Пять котуней и две рыбки. Я из них сделаю много. Хляб, вы хляб, и, и вот так, много. Вы дайте пищу этим что Как вот можете? Вот просто как вы можете. Вот если ты бабушка, дай мне а как бабочка, как дай мне эту бабечку, а куси мамчена. Узнай и а я уже умножу. что при uh, У нас есть Библия. Не Деяния с Библия. Читаем, что апостолы. Там чуть тем, какой направил Павел. За, за много времени. краток периода времени. То отрыгнул при изысканности. За, за, за несколько месяцев. И за месяцев или Огромная территория была покрыта христианами. Была покрыта от христиан. Как он это сделал? Как он направил? сказал своему ученику. Той сказал на ученика Си. Все, что ты слышишь, Стичку то Что я говорил, при многих свидетелях. Передай верным людям. Которые способны научить которые других. кое Передай И твоя тайна в этом секрете. Моя задача, чтобы вот вы сейчас ухватили это. И да все, что слышал, тайна, всичко, чувате, Передай верно людям. Передайте на способны да научить других. Два человека, человека. Получили задание. задача. Прийти в поселок. Да тысяч на населения. И всех оповестить. И да им расскажено на всичките. На каждого человека на им седават по 15 минут. И один пошел. И изо всех сил. И с Начал целите си бегать, сили И без да спи, 1250... 000... дней. 1 250 дней, дней. той рассказывал не на полувину ту с за 15 минут евангелии то а второй пошел раз другегнал и рассказывал на трима начал в 8 утра запоного больше того чтобы сказать, а теперь иди перескажи трем это и и им казу у тебя пошел и трем трем. рассказал. на другие трима а те пошлитре те тригнули рассказывали на другие трима в 8 они начали в 8 восьмом закончил? Первым троим рассказал. Восемнадцатый первый трим уже знали. Как вы думаете, во сколько он закончил? И как в сколько услышал, как Через месяцем? сколько суток? Сколько или дни, месяцы? Как думаешь, а? В этот же день. Но в какое время тогда? В сколько часов? В 10 часов все было завершено. Так накрываются огромные площади. Потому что три, пошли по три, девять, пошли по три, двадцать семь, пошли по три, восемьдесят один, пошли по три, двести сорок три, В этом секрет. тысячи людей, которые стоят в очереди в ад, хотя бы несколько вот только так. Самопутозиначен. Только так. Само Когда все пойдут. Когда по у по здесь, один я или не или сколько человек. Допустим, допустим 25. Допустим, 25 души. Если каждый человек в месяц. А один человек на месяц. одного человека, он будет биться на над один выполняет... человек. Приказание Иисуса Христа. Изплыва, э, то на следующий месяц на этом собрании Христос. будет сидеть 50 на следующий человек. Если... 50 за этот месяц мы подготовим каждого из нас, месяц нас, то на следующий месяц, если январь, январь януарь, февраль, сега, то в марте будет уже 100 человек. Здесь през март 100 души. А в апреле будет уже в апреле сколько? Месец, вече 200, если все 200, по одному. А в верим будет уже четыре. То, что слышал от меня. Передай. Верным людям. На Способным научиться других. На Чему учить? На какого На как научат? Евангелие. На Евангелие то. Кто знает, и кое не знает, что Иисус за нас умер на кресте, на что он специально пришел, что он нарочно и дошел, людей, за да хората, что за, мир, за что тот возлюбил Господь святого, что сына своего отправил умер. За, умер. за твои грехи, за твои преступления, за всю твою гадость и мерзость, что ты совершил, за за что ты должен быть и наказан, и наказан. За вечно погибель, за погибель наказан, отправлен. За вечно гиб... гибель. Но если ты сейчас, сега, узнав об этом, если за свою если за свой живот, ты можешь не просто спастись, ты можешь не да спасишь, но и да получишь награду. твоя жизнь изменится. вот как моя. Вот у меня ребенок, понимаешь, а с... маленький. Мак... раньше я бы с ума со бы, говоришь Приди, ты. пройди он заболел. а к утой сердце разведула, бабачи сила, потому что я могу помолиться. за что ты мога до сепумоле. и господь сына. Вот у меня и Саша рассказывает свою историю. И про Саша рассказывает свою историю за Павел, Понимаете? Разбили тели. А я рассказываю другую. Касса рассказывает другую историю. Мою это история. И всякий сима свою историю. А и свою. в Во втувая свидетельствуют. Смотрите, я правда вот в церквях вижу ситуации. И на в церкви виждом ситуации не вчера сеговорих мы с пастором. У нас есть в церкви. Для детей, в церкви мы служения служение за детей, группа, группа на прославление. Есть ну, много разных служений. Много различных служений. Значит, в обязательном порядке и в быть ряд, да за служение евангелистов. Кто из вас прямо сейчас не задумывает, сега... поднимет и скажет, я что имею в наклонность рака... к евангелизации, кажи, мне наклонность не к евангелизации и не имею сложного с хората. я хочу людям. огонь мне помочь, помоги, помоги, как это делать, и я и буду. Кто-нибудь может как... поднять руку как сейчас? Да я знаю, что есть, я знаю, что есть. Я знаю, что есть. Кто руку не поднимет того, как на микрофон. Который не си вдигни микрофона в него. Смотрите, смотрите что. Мы сегодня, вот я вчера рассказывал, и вчера, вчера... Рассказывах... лег почитать. И вчера селегных до да почитал. Подошел к книжной полке и что же мне почитать? Нашел книжечку старую, Намерих, на книжечке, умножая энергию своей веры. Умножая энергию, это на Написано в 2006 Пишу году. 2006 Открываю, читаю. читаю. Наша церковь, но ну, а вы, наверное, знаете, что там под миллион людей, Сигурно, да? Знаете, около Значит, наша хора. церковь интенсивно наша использует церковь интернет, для интернет для евангелизации В 2006, В 2006 году! В году! Поэтому Из того, возникает какая сила, не вопрос, как сила Карл Значит, в селу, недели в села, церковь там этого Йонгичо занимать очередь да стоять упашка, под дождем, под снегом да чтобы попасть хорошее снег, в хорошее место в да попадают 35 тысяч мест. мест да еще две часовни по 10 и 14 тысяч мест чтобы в 10, 12, мест. 14, 16, 18 люди туда попали За да откуда хората, эти люди там? 10, 12 или 15 часов. так много. Просто там... много много хора в церкви. И в Евангелистское служение. служение. Я как-то молился, Бог не сказал. что Симолихи не очень мало. много малко Духовная на евангелизация. Быть та. там быть да впереди время огромного пробуждения. Нам И скоро идёт время на много а сильное и, и не да Дух Человек, на Специальная служба я за хора, -то желание. это служение может быть то, организовано таким образом. Организован так, по я, вижу, по я быстро, коротко, Как мас, например. Группа прославления сколько раз собирается? на прославление За неделю. Один раз? Перед служением? Да. А репетиции? Перед служением. Перед служением. За сколько времени? За час. За час. Ну, они крутые. Это почти что Битлз. На, их, их достаточно одного часа, чтобы песни написать. Значит, по на репетируй. прославление да. ТВМСГ один час. Да. Но какое-то время песни. они выделяют. Один час. Бачу, да, выделят один представьте час Представьте себе, семью. что вы в четверг. Представьте себе, что, в четверг. Все. Все все что четверг. Четверг. Все. Все чеките. Мы все договариваемся. Все уговорите. Ча всякий четверток или в среду, когда вам, или сряда или 20 часов времени вечером, когда в все с работы приходят, осем вечера то куда работа в инстаграме, в инстаграме или зум или куда-то где удобно, где в прямом эфире короче онлайн в прямом эфире, онлайн, вот этот вот человек, человек для нас будет свидетель, свидетельство и он будет рассказывать, и то что рассказывал, свое то рассказыва свидетельство. Свое свидетельство. И он будет рассказывать то о том, как он пришел к Христу за това, что как е при его и что Христос сделал. Он в будет говорить говорит людям, чтобы спасать. Это займет 45 минут. Это займет 45 минут. Он покажет короткие видео то с вашими свидетельствами. Видео с свидетельства, с историей, как сегодня Саша, с история, забрала, която Саша да? например, Или кто-то рассказал, как он Или боже сказал, боже. как е раздал с помощью, как он как женился, Или как женил. Как, как, как исцелился. Или как исцелил. Как воскрес, воскрес из мертвых. Или и как так и мертвых. всякие свой свидетельств. этот человек, рассказывая, и продвигает человек рассказывает одну рассказывает, единственную King, вещь. Он рассказывает о спасении. Он, рассказывает о он, спасении. То, Иисус Христос, Они, они ждут. Ждут. Я убедился. Они все ждут. Я убедил на чакат. И потом он говорит. И после той казва. Это, это все для нас. для за, нас, за это Для тех, кто живет, в, Ар... тези, кто живет в, Варна, в окрестностях. Потому что вы сумеете в воскресенье. За что-то неделю, что в можете, туда, да где вам там. подробность подробно, все тебе расскажет И продвигает. тут Служение воскресное. служение -то, то. что здесь -то происходит. служение. Представьте. И представляете себе. У вас есть неспасенные друзья? И, мы, не и, не знаете, приятели, и не знаете, как до стигнете как рассказать, да, не в людях, как да расскажете, за вы что вы и вам? И что эти хволя линк человек, что ты заинтересува, то, то человек, и, за и человек садится дома за и человек за компьютер и гледа. Одни скажут, ну не знаю, может, кажут, быть, а я не знаю говорит, «Я может быть, а другой скажут, я хочу, я хочу, Побед я хочу, куда идти, он вам перезвонит, и вы ему скажете, и то куда прийти, и и скажете, что вы за ним заедете. А еще лучше вы пригласите начать человека, и поставите это, в это время, и включите эту трансляцию. И если от каждого из нас, я раз в, нас, в неделю. Будет только один человек в городе Варна, который слушает Варна, это, это свидетельство, какой-то момент, в какой-то момент, в, 11. в могат да людей, то момент, в какой-то момент, в какой-то момент, в какой-то момент, в какой момент, в какой момент, в какой момент, рассказать, какой момент, в какой это очень важное служение. Много важное так наполняется церковь. церковь. Так начинается новая жизнь. новая живот. Так убывает очередь, которая ведет. И опашка налево в адам. Каждая спасенная душа. спасенная душа. Человек, которому ты позвонил, сказал: "Слушай, я тебе сейчас". Человек, на кого суду, си можешь, зайди, и си му казал, Виж този линк. И в результате он получил спасение. И то спасение. вашей фамилии. Если что ваша не фамилия. Где в бухгалтерии? Там все записывается. Няколи записывает, а записывает, там в все записывало. и действия. Это Там все поставят плюс счета на всех течину Иисус, Иисус перед отцом будет исповедовать тебя. Вот и Христос считает исповедовать тебя. Что исповедовал тебе пред свой отец. Той Это будет черпинч в свой дом, в наград. твою награда. Это будет величайшая радость внутри тебя, когда ты просто позвонил, просто проснул цел, просто, просто пообщался. Но у нас есть системы служения, в система которая наполняет церковь, церковь, потому что мы не можем здесь не приводить людей. Система, мы не ведем сюда людей, потому что они могут не въехать, ни ни не понять не сразу. Почему? от первой пыли. Потому что им надо родиться свыше, чтобы что получать да духовную вещь. Они, да они да пищо, не готовы получать ту которая не си даже не славесное молоко надо. Им просто да дуть. Они сделают вещь, что да, Иначе да и не так. Да и когда мы сюда, и когда зная это, водим тук, хотим пригласить това, людей, и да хора, то мы опасаемся, что они страхнее, не врубятся, да нищо, Что им не понравится. Да им хареса, что они не поймут. Да разберут. И вам будет неприятно. И на вас да и вей поэтому приятно. В следующий раз никто и Заряд. Зовут когда за огонь, когда, понимаете, народ движение. Кто-нибудь понимает, что я говорю? За так говорим. начинается. Так начинается започва, И то, что я вот свидетель того, что когда многие на това, годы, многие годы, години, нет роста, роста, нет движение, движение. И, и, вот стои, и стоит, и стоит. Ну, помаленечку, как, и ну, мы как один у всех. Застой, и малку помалку. Как у всех. Как то при всячке. Некоторые, вот у меня есть церковь, значит, Севастополе. в Севастополе? А в Севастопол. И не только я и знаю. не саму. Они говорят, нас 250. Они говорят, у нас 250 душ. У нас шикарная церковь, и мы у нас здание. невероятная церковь с хорошей сградой. У нас со 250, сграда. все саученые, убути, красивые, с куликами. У нас шикарная церковь. У нас 250, 250 человек. По какому населению в городе? По какому 1 миллион. Миллион. А сколько еще в церкви? По какому 26. 26. Наша самая крутая. Наша самая крутая. Наша и готина. В общей сложности 500, ну до тысячи верующих. Миллион и населения до в вярвашти, миллион населения происходит? в города. Мы сидим внутри себя, друг дружку ласкаем. Не стоим за одну и один друг. А Иисус сказал, идите пок Иисус сказал, и научите все и народы. Научите народи. Их во имя Иисуса, в имя Отца, Сына и Святого Духа. В имя на Иисус. Аминь. Итак, итог подвожу. Итак, как извод, первое. План, план в целом. План в вот целом. Евангелизационное служение в церкви. Евангелизационное создается. служение в церкве, которое должно быть еженедельно, должно привести людей к покаянию. И цель-продвигать, привести людей к покаянию, чтобы они да покоялись и приходили да на церковь. Третье. Третье. Готовить. Да готовим евангелистов, евангелисти. спикеров, Спикери. создать конспект и работать с ними, да Видео да записываем видеосвидетельства, как работают в жизни, и верующих, во всех сферах Бог, и в в жизни, в жизни, в жизни, в жизни, жизни, Самое важное подготовить и да такую небольшую одного, два, три, четыре человека-евангелистов, которые понимают принцип умножения. Не много хора, примерно два и туда Можно делать онлайн. И да различные семинарии, можно да со онлайн. Вот есть вещи, которые Има мы нечто, как бы знаем, уж знаем, слышим. И чуваме, но как бы это проходит мимо, минава, мимо нас, мимо наше сознание. Я несколько раз сказал, я завершаю сейчас. И, Написано, казах, воззови ко мне, да мен, и я Я, ти отговоря. Вам. Покажу вам и, и ще покажа великое и недоступное, чего вы не, това, знаете. не знаете. Великое и недоступное, и недоступное, чего мы не знаем. Това, не знаете. Если мы вызовем, Он нам покажет. и извикам, а он уже показывает нам. Той он говорит нам, Той казва, Я Бог умножения, а, а не Господь на И в каждом зерне сило, которое сила, которое рождает колос, которое имеет 30 зерен. Пшено, пшеница, правильно Кла клос. Клос. В колосе. Да. Колос имеет 30 зерен. Правильно 20, 20, 30 зерен. 25, 20, 30 зерен. И снова, и снова умножается. Иисус ломал 5 зерен. 12 объединенных кусков собрали тут же. Бог, Он все умножает. Везде умножение. Тот, тот, кто этого не понимает, будет всю жизнь прибавлять, питаясь плохо. Я долго не понимал, вот я сейчас а нарисовал в моем бизнесе точно так, вот если нарисовать график, мой это деньги, а, а это время, 2, год, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять лет я работал в бизнесе, 10 не понимая бизнес. и мой доход болтался в районе тысячи долларов. И моя Мои зарплата около долларов, и в единичных что туда до себе растет такая растет, пока твоя тысяча полторы, тысяча то вание что уйти во нагорье и там что все Не прибавление, За что а умножение. Не а Во всем, во всем. какой-то а идем, Выполнить поручение да Иисуса Христа. Того -то Иисус. сказал идите -то и, и расскажите. И расскажите. Амин. Амин. Слава Богу. Слава на